Второй сезон американского интернет-сериала в жанре космический вестерн Мандалорец с Педро Паскалем в главной роли. Паскаль исполняет роль охотника за головами, пытающегося вернуть Грогу в его родной дом. Сериал является частью франшизы «Звездные войны», действие которого разворачивается через пять лет после событий «Возвращения джедая» 1983. Производством сезона занимались компании Lucasfilm, Fairview Entertainment и Golem Creations, а Джон Фавро выступил в качестве исполнительного продюсера, отвечающего за основное направление и развитие проекта сериала. Разработка второго сезона «Мандалорца» началась к июлю 2019 года, и Фавро хотел расширить размах сериала и вести новых персонажей. В этом сезоне появляются несколько персонажей из предыдущих работ по «Звездным войнам». Съемки проходили с октября 2019 года по март 2020 года, завершившись за несколько дней до того, как по причине пандемии COVID-19 было принято решение закрыть кино и телепроизводство. пост был завершен на удаленке, включая записывание музыки композитора Людвига Ярансона. Премьера восьмисерийного сезона состоялась на стриминговом сервисе Disney Plus 30 октября 2020 года. Третий сезон был подтвержден в апреле 2020 года.